Друзья, добрый день! Кто меня не знает, меня зовут Михаил Почаев. Значит, я с 2015 года занимаюсь тренажером правила, изготовлением, продажей тренажеров, обучением тренировок, Значит, самими тренировками. И вот с недавнего времени мы начали продвигать вот такую вещь, называется она петля глисонов. Сейчас я вкратце расскажу, для чего она. Она для вытяжки шейного отдела, то есть когда ты устал после рабочего дня, либо после долгой поездки ехал, устал, вот с помощью этой петли можно вытянуть шею, потом грудной отдел и так весь позвоночник до крестца. Очень полезная вещь. Вы можете сейчас ее заказать и оплатить призму, монетами призм Это очень хорошо. Какие условия, можете написать в личку, я вам отправлю все условия, как это происходит. И еще у меня предложение для людей, кто хочет, провести лето в Сочи, мы будем ставить несколько тренажеров Правило, И значит, э, если вы хотите, вы можете стать партнером нашим, мы предоставим вам место, где будет стоять этот тренажер, обучен, и все лето вы будете заниматься с тренажером правила, оздоровливать людей, и потом можете себе этот тренажер забрать. То есть там будет несколько вариантов, либо вы приобретете себе тренажер, здесь потренируете, наберете опыта и потом в свое место переедете и будете там уже заниматься оздоровлением с помощью тренажера правила. Вот, у кого резонирует эта информация, обращайтесь, пишите мне в личку, я вас проконсультирую. Все, всех благ.